Здравствуйте, меня зовут Марина, я из Тюмени, и я проходила воркшоп по торгам у Юрия и Натальи Павловых. Результатами обучения я довольна, поскольку я стала ориентироваться в торговых площадках, научилась искать и анализировать лоты, и провела первые переговоры с потенциальным покупателем. Провела их по скрипту, который предоставил Юрий Павлов. И скажу, что это реально работающий скрипт. Ну, следующий шаг – это оформление заявки и выход на торги. Он у меня впереди. Вот есть некоторые технические задачи, которые сначала нужно решить, и потом уже браться за оформление заявки. Вот. Но в нашей группе есть ребята, которые не просто оформили заявки, вышли на торги, а одержали уже две 3 победы, и это вот воодушевляет. Тем более, что Юрий и Наталья Павлова, они в своих учениках стремятся выявить командный дух и неоднократно советовали нам, чтобы мы обменивались информацией, там, консультировали друг друга, не стеснялись задавать вопросы и так далее. Так что... После многочисленных вебинаров и поиска информации в интернете и других источниках, я довольна, что прошла это обучение. Юрий и Наталья Павлова, они профи по торгам. И то, что вот они дают своим ученикам, это качественное практическое обучение. Вот, спасибо им за это большое.